Всем привет! Ну что ж, это экстремальная версия Эфрит. Ну что ж, давайте приступим. Еда, которая здесь использоваться должна Мисса Субстофу, которая неуязвимость к эффекту эфферита сожжение дает. Персонажи здесь должны быть гаутер красный в две штуки. Один кинг синий, один, но. Как его зовут-то, Римуру-человек. И также один красный Артур, который нас будет неуязвимость к статусным эффектам давать. Встретивай ренга умений. Ну и также Матрона, который будет пробивать нам щит нашего демона, или же Ифрита. В принципе, босс сложный, очень. Но... Сложен тем, что здесь нужно, чтобы вам не только персонажи нормальные попались, но еще и для того, чтобы у вас нормальный рандом был. Я очень долгое время пытался сегодня пройти его, и как-то рандом мне не фартил. Ну что ж, вот здесь мы видим сейчас, что более-менее нормальный рандом, раз видосик выходит, значит, более-менее нормальный рандом был, но об этом чуть позже. Какая здесь стратегия будет наиболее эффективной? Сейчас вы на экране будете видеть потихоньку-потихоньку будут идти персонажи, которых здесь обязательно нужно использовать. Также их аналогии, то есть персонажи, которых можно поставить вместо этих персонажей, но не факт, что вы пройдете экстремальную версию. Не факт. Для обычной и для высокой может быть их и хватит, но для экстремальной нужны только персонажи, которых вы сейчас видите на экране. К сожалению, или к счастью, вам не потребуется проходить экстремальную версию постоянно. Вам единственное, что нужно будет сделать, попробовать пройти ее для того, чтобы у вас было новое достижение, новая, так сказать, полочка знаний о данном боссе, о данном демоне. Не знаю, кстати, как его правильно, и ну, просто и ифрит. И и фрит. Буду называть его демоном. а мне так будет удобнее просто. Потому что он все-таки в было-смертельном поединке находится. А, какая здесь главная стратегия? Ну, стратегия здесь uh, достаточно простая. Вы должны будете использовать uh, ваших гаутеров для того, чтобы повышать рейтинги умений друг друга для третьего уровня всех скиллов по максимуму, естественно. Uh, также вам следует использовать uh, третьего уровня уровня умения нашего красного Артура для того, чтобы вы могли себе повысить, во-первых, статус основные, а также дать неуязвимость к статусным эффектам. Здесь он просто топовый этот персонаж. Одного нашего ремура здесь недостаточно. Почему? Потому что он стягивать будет только соло-таргетные уроны, а вот массовый урон он не танчит. Почему? Потому что... Не знаю почему. Разработчики сами ответят на данный вопрос. Но у нас никогда массовый урон не танчился. Ни Гил Сандер, ни зеленый Диана на японской локализации, ни тот же самый наш... наш многоуважаемый Римуру тоже не хочет танчить массовый урон. Ну и бог с ним. В принципе, главное, чтобы вы это понимали и использовали... Этого персонажа в основном для ДПС, а, как по-другому, никак. Снаряжение, которое я поставил на своих персонажей. Все персонажи у меня укомплектованы ОЗ плюс деф. Но единственный персонаж, которому я дал в данном случае атаку плюс деф, а именно у меня атака плюс крит урон. Почему? Потому что, ну, решил таким образом выпендриться, так сказать. А как по-другому? Что вы хотели, ютубер, что? Использовал вот такой вот сет на нем. По-другому, в принципе, можно атаку плюс деф дать, но в принципе, мой персонаж не проседал вообще низко по ХП. Он единственный, кто выживал постоянно в битвах, поэтому я думаю, что не ну, вообще без разницы. Ставить атаку плюс деф или атаку плюс крит урон без разницы. Ему все равно. Тем временем мы проходим первую фазу, уже ближе к концу первой фазы, подошли. И мы здесь, в принципе, видим, как я потихоньку использую нашего напарника. Напарник, кстати, у меня сегодня опять бан. Вы его хорошо знаете из видосиков, таких как атака на экстрим демона красного и на ушастика, на кролика, на кримсон-демона, на алого демона, как хотите, так и называйте. На Хоулекс, хол, по-моему, его зовут. Также можете вы его этого демона узнаете по данному имени сложное имя лучше называть его кримсон демоном или кроликом тем временем мы на эфрите уже достаточно неплохо зажились используем ульты и там так далее то есть нас босс вообще не колышет то что он снижает то арт вообще пофигу мы здесь живем как батьки сражаемся как батьки и умрем наверное как батьки а вот нет нифига увидите дальше также продолжаем. Что вы должны здесь делать? Ну, на самом деле, здесь делать вам много чего придется. Стратегия простая, но здесь еще от рандома зависит просто. Вам нужно использовать ПКД по повышение рейтинга умений, если у вашего союзника также есть повышение рейтинга умений. Также вам использовать нужно постоянно восполнять вашего Артура. Третий рейтинг умений использовать у него. Таким образом, чтобы у вас были базовые статы повышены. Плюс невосприимчивость к статусным эффектам. Плюс вам нужно использовать Матрону для пробития нашего демона, нашего Ифрита. И использовать нашего Римуру для того, чтобы наносить огроменный урон по нему. Ну, в принципе, ну вот видите, второго рейтинга умения уже нанес 70 тысяч. Достаточно неплохо, достаточно неплохо. Снаряжение вы видели мое уже, которое стоит постоянно на моих эсканорах, на моей Илихон. Ну вот это вот снаряжение я на него и поставил. Если вам интересно, посмотрите мои видеоролики, где я показывал снаряжение своих персонажей. Что ж, тем временем мы уже перешли на вторую фазу. Здесь у нас сложность будет только одна. Вовремя убить этого демона. Почему? Потому что если он начнет... Агриться, а агриться он очень больно, то и у нас будет пресс эф топэ респект так сказать. И нас понесут вперед ногами наши любимые шесть афроамериканцев, которые любят танцевать под музыку. Ну, а наша задача сделать полную противоположность. Наша задача организовать вечеринку с наймом афроамериканцев для танцулек и так далее против фрита. Ну, грубо говоря, вот таким вот образом у нас сегодня задача и поставлена. Тем временем вы видите, что Матрона наносит у нас неплохой урон, нашему Римуру тоже неплохой, 160 тысяч урона. Это вам не хухры -мухры, это вам не речку в поле вытаскивать. Это здесь надо уже рандом, чтобы вам помогал. А тем временем мы уже подходим к концу почти. Ну как почти. Вы можете сейчас видеть на Тайване, что это почти не конец. Здесь еще минуты две, 4 требуется. А может и пять даже минут потребуется для того, чтобы убить данного демона. Ну что? Ну и что? У нас главная задача выжить. Как вы видите, сейчас у нас огромное количество просадок по ХП произошло. Но! Я вам должен сказать. На последнюю стадию обязательно, после каждого его снижение вашего хп ниже 50 процентов используйте третьего рейтинга умений обязательно сохраните третьего рейтинга умений кинга хилл почему потому что он на фулл вас будет отхиливать и ваша выживаемость будет максимально высокой также вам нужно обязательно знать что вам нужен отхил после его ульты потому что после его ульты он как минимум два раза еще вас шандарахнет. Но ну, это вы увидите. Если бы у нас персонажи были немного сильнее вкачаны, я думаю, мы быстрее бы прошли. Так что все в ваших силах. Матрона уже была сегодня, только моим садильдицам прокачана. Поэтому 65 уровень и снаряжение более-менее 6 звезд пробуждения, ну, как сказать, достаточно неплохо за один день, в принципе, я так всегда делаю. Если вдруг нужен персонаж, быстренько-быстренько его качаем. Ну, в зависимости от СССР подвесок и книжек, он мог бы быть и выше уровня нашей отронка. Тем временем мы уже почти добили нашего эфрита. Мы сейчас видим, как я использую, восполняя, так сказать, нам баф на неосприимчивость к нашему поджогу, если я правильно помню. Также вы видите, что мы хоть и бьем после ульты нашего демона, нашего эфрейта, на нас нет стаков серых сожжения, которые нас по 10% от хп нашего будут жрать просто. Бешено жрали бы нас, если бы мы не использовали перед этим нево... неуязвимость или невосприимчивость к данному статусному эффекту. Тем временем он у нас ультует. Ультует он сильно, сильно, очень сильно. Он... Сносит нам пол хп у нашего кинга, даже меньше, чем пол хп, а дальше он использует просто невероятно сильно нас бьет. Э -э, отхилится наш кинг или нет, я не помню, серьезно, но, э -э, честно говоря, здесь очень и очень сложно было нам. Потому что если бы наш кинг умер, то мы бы уже не прошли бы главное достижение, ради которого проходит экстрим, а именно пройти без смертей. Это главная задача прохождения экстремальной версии, потому что фармить обязательно я вам советую. На обычный плюс хавка на повышение нашего дропа на сто процентов. Также в коллаборации дается данная жрачка при битве с нашими любимыми Бинимару, нашим любимым римуру И вы сейчас видите, что происходит, если вы не отхилились. Если бы у нас не было в четвертом слоте Элизабет Красный, то наш Гаутер, наш о, Кинг, все бы умерли. Поэтому используйте обязательно всех персонажей, которых мы сейчас видели. Ну или качайте ваши снаряги таким образом, чтобы у вас было как минимум по 100-120 по тысяч хп, и тогда у вас не будет таких сильно проблем, и все равно вам придется следить. А тем временем у нас уже последняя стадия. Мы уже договорились, так сказать, мысленно, телепатически договорились, что мы будем использовать именно в такой последовательности наше умение. Он повышает рейтинг умений матроны матрона ломает щит, Кинг нам помогает в этом, немножечко урона наносит, всего 12 тысяч. Дальше я использую второго рейтинга умения Реймуру и убиваем. Все. В принципе, вот такой вот гадецкий у нас получился. Всем спасибо за просмотр, вступайте по ссылке в описании в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал, посмотрите предыдущий видеоролик, я его сделал специально для вас, так как вы любители моего канала. Ну что ж, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, всем пока!